РУМЦ СЗФО ЧГУ представляет адаптационный онлайн-курс по вопросам содействия трудоустройству студентов с инвалидностью «Технология карьеры». Тема номер пять. Собеседование с работодателем. Роль устной формы деловой речи в ситуации трудоустройства. Собеседование – это устная форма деловой коммуникации, интервью работодателя – Рекрутера, психолога, HR-менеджера с соискателем при приеме на работу. Во время собеседования соискатель преследует цель найти работу с устраивающими его условиями труда, а также убедить собеседника в серьезности своих намерений, в том, что он вполне подходящая кандидатура на данную вакантную должность. Специалист, который проводит собеседование, преследует следующие цели. Оценить профессионализм кандидата, его соответствие требованиям предприятия, пожеланиям работодателя, понять, каковы мотивы действий претендента, насколько глубока его заинтересованность, в данной конкретной работе. Следует иметь в виду, что прием любого кандидата на рабочее место представляет собой определенный риск для работодателя. Ошибка при найме на работу ⁇ это немалые дополнительные расходы, связанные со снижением производительности труда затраченными средствами на обучение и поиск замены чтобы уменьшить этот риск работодатель в ходе собеседования всегда ищет людей с высокой мотивацией к труду понимающих что значит их деятельность и демонстрирующих степень своей подготовки к ней исторически Сложились следующие методики проведения собеседования. Первый – британский метод собеседования. Основан на личной беседе с кандидатом. Интервьюеры интересуются биографией, традициями семьи и местом, где он получил образование. Не родственник ли вы герцога Саммерседского? Кто из семьи служил в Королевском флоте? Где вы учились? Не в Оксфорде? Если кандидат успешно отвечает на заданные вопросы, то он быстро принимается. Второй. Немецкий метод. Основан на предварительной подготовке кандидатами, значительного числа документов с обязательными письменными рекомендацией известных специалистов, ученых, руководителей, политиков. Экспертная комиссия из компетентных лиц анализирует представленные документы, следит за правильностью их оформления. Кандидаты на вакантные должности проходят целый ряд обязательных строгих процедур предшествующих непосредственному собеседованию третий американский метод собеседования сводится к проверке интеллектуальных и творческих способностей к психологическому тестированию с использованием компьютеров и наблюдению за кандидатами в неформальной обстановке для этого кандидат приглашается к примеру на уикенд презентацию или ланч при этом обращается большое внимание на потенциал человека и недостатки его личности что не всегда подтверждает возможности работы, подобранного таким способом менеджера в команде. Однако этот метод позволяет выявить скрываемые недостатки личности, которые могут быть недопустимы для работы в конкретной фирме. Четвертый. Китайский метод. Основан на предварительных письменных экзаменах и имеет давние исторические традиции. Кандидаты пишут ряд сочинений, доказывая знания классики, грамотность письма, знания истории. Успешно сдавшие все экзамены, о а таких набирается несколько процентов от участвующих в конкурсе, пишут заключительное сочинение на тему будущей работы выдержавшие и этот экзамен допускаются к непосредственному собеседованию. В случае приема на работу их служебное положение нередко зависит от полученной на экзаменах отметки. Существуют и другие типологии, типологии собеседований по содержанию, по форме и по времени проведения. Типы собеседований по содержанию. Первое. Ситуационное собеседование. Кейс-интервью. Соискателю предлагается рассказать как он будет вести себя в предложенной интервьюером ситуации. Например, соискателю предлагают озвучить алгоритм действий, принять участие в ролевой игре, продемонстрировав навыки, необходимые для работы на искомой позиции и проявляющиеся именно во время общения, выполнить письменное или техническое задание. Второе. Биографическое собеседование. Соискателю задаются вопросы об опыте работы, образовании, хобби, семейных обстоятельствах, планах на будущее. Третье. Компетенционное собеседование, интервью по компетенциям. На встрече рекрутер пытается выявить у кандидата наличие тех или иных компетенций. Компетенции – это набор качеств, которыми необходимо обладать кандидату, чтобы быть успешным в профессиональном и карьерном плане, именно в этой компании соискателю предлагается привести конкретные ситуации из его жизни и рассказать как он действовал в тех или иных обстоятельствах например типичный вопрос расскажите о случае когда вы предложили какой-то новый подход для решения какой-либо проблемы. Собеседование такого типа дает возможность выявить и оценить, какие компетенции, как лидерство, коммуникативные навыки, инициативность, ориентация на результат, гибкость, умение работать в команде, умение принимать решения и тому подобное. При подготовке к интервью по компетенциям необходимо заранее подготовить несколько реальных примеров. Каждую ситуацию распишите по плану описание самой ситуации, ваши действия и полученный результат. Четвертое – стрессовое собеседование или стресс-интервью. HR-менеджер намеренно пытается создать конфликт, провоцирует кандидата, чтобы посмотреть, как он поведет себя оказавшись в стрессовой ситуации. Такого рода собеседование эффективно, если для будущей работы нужен высокий уровень стрессоустойчивости. Виды стрессовых испытаний. Проверка кандидата ожидания. Разговор на повышенных тонах. Агрессивный подход. Быстрый темп разговора, помехи во время беседы, некорректные вопросы и тому подобное. Типы собеседований по форме. Первое. Индивидуальное собеседование. Один на один. Второе. Групповое интервью. Третье. Дистанционное собеседование, скайп-интервью, телефонный разговор. Собеседование один на один, несмотря на всю его популярность, является ненадежным способом отбора специалистов. Интервьюеру рекомендуется проводить собеседование при участии хотя бы одного помощника в целях принятия более объективного решения, а лучше всего в составе группы 3-5 человек. Групповое собеседование позволяет исключить предвзятую оценку кандидата, однако требует тщательной предварительной подготовки и согласованного поведения интервьюеров. В современной практике кадровой работы обычно наблюдаются различные комбинации вышесказанных методов. Собеседование представляет собой определенный жанр деловой коммуникации, для которого характерна довольно четкая структура. Основные этапы собеседования. Первое. Знакомство с соискателем. Установление контакта. Второе. Непосредственно беседа. Ответы на вопросы выполнения ситуационных задач. Третье. Вопросы соискателя. Четвертое. Обсуждение алгоритма дальнейшего взаимодействия. Специалисты рекомендуют соискателям, во-первых, заранее готовиться к собеседованию. Во-вторых, соблюдать следующие несложные правила. Первое. Соберите основную информацию о компании. Чем занимается. «История успеха» и прочее. Второе. Возьмите на собеседование документы диплом об образовании, трудовую книжку, сертификаты курсов, резюме и тому подобное. Третье. Не опаздывайте. Необходимо приходить минимум за 15 минут до назначенного времени. 4. Помните о дресс-коде. Деловой стиль в одежде, строгий фасон, неброские цвета. 5. Будьте вежливыми. 6. Соблюдайте деловой стиль беседы. 7. Составьте список ожидаемых вопросов и подготовьте варианты ответов восьмое не приукрашивайте действительность будьте честными 9 подготовьте вопросы к работодателю стандартные вопросы по поводу оплаты отпуска пенсионной системы и тому подобное лучше выяснить до интервью либо задать их в самом конце. Они часто производят неблагоприятное впечатление о вашей системе приоритетов. Во время интервью с вашей стороны более уместны вопросы о содержании работы, границах ответственности, перспективах повышения квалификации, коллективе, деятельности вашего предшественника. Рекомендуемые примерные вопросы к работодателю. Первый. Каков кон конкретный характер и объем предлагаемой работы? Второе. Каковы конкретные условия выполнения производственных заданий? Режим работы? Количественные и качественные показатели, техническая оснащенность, лаборатории, цеха и тому подобное. Третье. Каков размер заработной платы премиальных, каковы социально-бытовые условия, отпуск, детские заведения и прочее. Четвертое. Какие существуют возможности Повышение квалификации. Пятое. Когда я могу узнать о результатах собеседования? Часто говорят, что первые две минуты собеседования являются решающими, что остальное время кадровики проводят, стараясь подтвердить или опровергнуть первое впечатление о вас. Так это или не так, но то, что вы входите в комнату, как приветствуете собравшихся, ваш внешний облик могут задать тон всему собеседованию. Спотыкающаяся походка, вялое рукопожатие и неопрятная одежда могут мгновенно вывести вас из разряда, претендентов на должность. Будьте вежливы и доброжелательны со всеми, кого вы встретите в офисе. Не забудьте улыбнуться, входя в кабинет рекрутера. Следите за своей осанкой. Старайтесь смотреть в глаза. Следует взять с собой на собеседование как можно больше документов подтверждающих вашу квалификацию, образование и дополнительные знания. Основные принципы грамотной подачи себя на собеседование. Уверенное, но неразвязанное поведение. Вежливость, приветливое выражение лица. Ориентация на возможности, Демонстрация своей компетентности, коммуникативные навыки, интерес и осведомленность, адекватная реакция на стресс-вопросы. Работодателя в основном интересует, почему вы пришли именно на это предприятие, что вы можете сделать для него. Что вы собой представляете как человек? Поэтому на собеседовании вам могут задать следующие вопросы. Первое. Расскажите о себе. Второе. Как вы смотрите на жизнь? Какие видите в ней сложности? И как с ними справляетесь? Третье. Чем вас привлекает работа в данной должности? Четвертое. Почему вы считаете себя достойным занять эту должность? В чем ваше преимущество перед другими кандидатами? Пятое. Какие ваши сильные стороны? Шестое. Назовите свои недостатки. Седьмое. Почему вы ушли с прежнего места работы? Восьмое. Получали ли вы другие предложения работы? Девятое. Не помешает ли ваша личная жизнь в данной работе, связанной с дополнительными нагрузками? Ненормированный рабочий день, длительные или дальние командировки, постоянные разъезды, 10. Как вы представляете свое положение через 5-10 лет? 11. Какие изменения вы произвели бы, если бы пришли на эту работу? 12. Чьи рекомендации вы можете предоставить? 13. Какую зарплату вы хотели бы получить? Обычно в числе дополнительных вопросов вам могут быть заданы следующие. Первое. Что вы можете рассказать о своих профессиональных связях, которые вы бы могли использовать на новой работе? Второе. Как вы повышаете свою профессиональную квалификацию? Третье. Чем вы любите заниматься в свободное время? вы приукрасили себя. За этими вопросами скрывается желание делового человека узнать, каковы ваш характер, личностные качества, как вы будете вести себя на новом месте, как сработаетесь с людьми, с начальниками, Каким образом вы, поможете предприятию в выполнении его задач и получении прибыли. Каковы ваши ожидания, требования и условия? Зарплата, режим дня, транспорт, иные расходы и прочее. Прежде чем отвечать на вопрос, надо постараться понять, зачем он задан, как в ответе подчеркнуть свои сильные стороны и о чем говорить не следует. В процессе беседы следует говорить только то, что подтверждается документально, действительными вашими знаниями, навыками или способностями. Среди основных причин отказа соискателем менеджеры называют манеры всезнайки и жалкий внешний вид, поэтому не старайтесь ни задавить собеседника, ни демонстрировать краткость и покорность судьбе. Универсальный совет может быть только один – будьте самим собой. Если отвечаете на вопрос, то говорите только правду или не отвечайте вовсе. Заканчивая беседу, не забудьте четко договориться о том, когда и как вы узнаете о результатах собеседования. Желательно, чтобы инициатива осталась за вами. Лучше договориться, что вы будете звонить в назначенное время, чем ожидать звонка. Активная позиция всегда предпочтительнее для того, кто стремится к блестящей карьере. Заканчивая интервью, Поблагодарите собеседника за внимание.